Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте. В этом ролике вы узнаете, можно ли лечить или сдерживать приступы головной боли без лекарств. Такие нелекарственные методы лечения головной боли, как физиотерапия, рефлексотерапия, массаж, мануальная терапия, психотерапия, хорошо дополняют программы консервативного лечения головной боли. Эффективны. Как правило, в отношении головных болей используются токи магнитная стимуляция, ФРС и направлено в основном все это на улучшение микроциркуляции волосистой части головы, туда же можно отнести массаж шейно-воротниковой области, поскольку большинство состояний, характеризуемых как головная боль или боль в плечевом поясе, в шее, они могут быть связаны с избыточным напряжением мышц. В этом плане массаж показан он может хорошо помочь, так же, как и мягкие техники мануальной терапии, такие, как, например, пост релаксация мышц. Иглорефлексотерапия, как правило, корпоральная, то есть в том случае, когда иглы втыкаются прямо в тело, в туловище или в голову, тоже имеет доказанный положительный эффект. Значимая часть первичных головных болей, Удается психотерапевтической коррекции, поскольку механизмы этих болей зачастую связаны с психоэмоциональным состоянием пациента. Скорректировав его, доктору-психотерапевту при помощи поведенческой или когнитивно-поведенческой психотерапии удается дать дополнительный эффект лекарственным путем. Также стоит сказать о модификации образа жизни, безусловно, поскольку, к примеру, достаточный ночной сон в большинстве случаев снижает интенсивности и частоту головных болей, стоит помнить, что избыточный сон может быть, наоборот, провокатором мигреносной головной боли. Адекватная физическая активность – это то, на что следует обратить внимание, снижение длительности статических нагрузок, то есть работа за компьютером, которой подвержена большей часть современного работающего населения. Немаловажную часть профилактики главных болей имеет также сбалансированное питание. Максимально корректные рекомендации по индивидуальной диете может дать врач-диетолог. Так стоит помнить, что важно придерживаться суточного колоража от 2000 до 2500 калорий, соответственно, для работающих женщин или мужчины. И соотношение белков, жиров, углеводов порядка 1,14. Перечисленные факторы имеют значение для профилактики головных полей. Говоря же о лечении приступа непосредственно в момент возникновения головной боли, также есть несколько секретов, которые, в принципе, знакомы всем и давно. В случае мигрени может иметь хороший эффект смазывание эфирными маслами, обычно это ментол в области висков. Это позволяет отвлечься от приступа, по крайней мере, немножечко снизить кожную чувствительность. Пребывание в темноте, в тишине и в горизонтальном положении, как правило, с мокрой тряпкой на голове тоже может существенно облегчить приступ мигрени, поскольку для него характерно наличие болезненной чувствительности к свету, звуку, запахам и физической активности. В дополнение к лекарственной терапии приступа обычно могут быть эффективны такие нелекарственные воздействия, как, например, прием сладких газированных напитков, приступ мигрени, либо же горячего крепкого чая или кофе. Здесь нужно соблюдать меру, но в то же время это позволяет снизить интенсивность приступа. Такие методы лечения, как герудотерапия, гомеопатия, фитотерапия. К сожалению, на настоящий момент не доказали своей эффективности ни в клинической практике, ни с точки зрения экспертных решений и классификаций. Специалистами Альфа Центр Здоровья накоплен богатый опыт лечения проблемы головных болей, в том числе и не лекарственной методики, что является абсолютно безопасным в большинстве случаев. Поэтому вам стоит обратиться именно к нам. Для записи к неврологу Альфа Центр Здоровья нажмите на ссылку под этим роликом.